День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и видео, посвященное проекту Медиа. Видео с ответами на вопросы, которые, наверное, сейчас волнуют очень многих людей, пользователей данного проекта. Стоит ли оставаться в этом проекте после тех замечательных изменений, которые сделали немцы после Пасхи? Либо забирать деньги и уходить? Что говорить с рефералом? То есть, ради чего можно оставаться в этом проекте? И самый главный вопрос, как же зарабатывать в этом проекте деньги? я лично для себя давно нашел ответ на этот вопрос как зарабатывать в воя и я вам об этом расскажу расскажу естественно бесплатно вам не надо будет покупать какие то курсы там как заработать от 100 долларов на ойо и не привлекать рефералов или там как вывести деньги на любую платежную систему и зою и увеличить их несколько раз то есть здесь нет никаких тайных методик всей информации с вами откровенно поделюсь а вы уже пожалуйста сами принимайте решение нужен ли вам этот проект есть ли какие то плюсы лично для вас в использовании этого проекта значит я лично для себя плюсы вижу и я из этого проекта выходить не собираюсь Хотя я никого, никогда, никуда за уши, за руки не тянул. Принимайте решение взвешенное, то есть не надо принимать решение на каких-то эмоциях. Подумайте и решайте. Значит, что же произошло 21 апреля в проекте? Произошло то, что и должно было произойти. То есть я сразу говорил, что все эти скрипты, они не вечные. Вот это могло случиться чуть позже, но вот случилось 21 апреля. Никто не умер, все живые. Пожалуйста, Старайтесь видеть все хорошее во всем даже плохом на первый взгляд. То есть да, конечно, немцы аккуратно, технично, днем внедрили защитную капчу на проект. Причем капчу сделали такую с ти, с чисто немецким подходом, то есть с таким многолетним запасом на прочности. Обойти эту капчу будет крайне сложно. Поэтому все, кто пользовался скриптом, получили такой очень жесткий оперкод в челюсть. То есть сейчас, конечно, зарабатывать вот так вот на халяву, ничего не делая, запустив автокликер на этот проект не получится. Значит, почему же убили этот скрипт? Дело в том, что все проекты, конечно, борются с подобными программами, потому что эти программы подрывают проект изнутри, то есть подрывают доверие рекламодателей. То есть давать рекламу на проектах, на которых просматривают ее не люди, а роботы, нет никакого смысла. Только вот поэтому вот все последнее время я на этом проекте рекламу и не давал. И я, скорее всего, не одинок. Сейчас с выходом этой защитной капчи, естественно, рекламы станет значительно больше. Поверьте мне. Но обсуждать, скажем так, какие-то этические нормы, Почему нам, например, запрещается пользоваться скриптом, а сам проект продает эти скрипты то есть все эти арендованные рефералы это тоже боты. Но боты от самого проекта. То есть, какую они там рекламу щелкают. Что это за реклама? Вот если вы посмотрите в статистике, боты просматривают рекламу. Если они просматривают ту же самую рекламу, которую просматривал наш скрипт, да, то в чем разница? Почему? Кому-то можно, а нам нельзя. Такой чисто американский подход. Да? Все, что делаю я, это хорошо, да? без разницы, что я делаю. Если кто-то что-то другое делает, и мне это не нравится, это все неправильно. Но рассуждать на эту тему я не хочу. Надо отвечать на главные вопросы. То есть, какие плюсы у этого проекта и как зарабатывать деньги. Начну со второго. Как зарабатывать деньги? Друзья, я уже говорил, что для себя лично я этот вопрос давно решил. Зарабатывать на кликанье деньги без разницы, делаете это вы руками, делаете ли вы с помощью этого автокликера, нормальных денег вы не заработаете. Даже если вы будете вот использовать ту методику, которую я обещал выдать, и я однозначно это сделаю, методику там, работы с несколькими аккаунтами, но все равно реальных денег вы не заработаете на кликах. Да, конечно, ой, платят по сравнению с тем же самым SEO-спринтом из расчета за клик значительно больше. Но все равно это не те деньги, которые вам позволят жить. То есть если вы хотите зарабатывать, нужно именно зарабатывать. Но любой заработок требует вложения. Это не только ваше время, это естественно деньги. Ойо, это все-таки инвестиционный проект. Моя любимая женщина, да, она человек с бухгалтерским образованием, она регулярно считает, просчитывает, вычленяет. И вот по ее расчетам получается, что деньги, которые вы вносите в этот проект, дают вам больше двадцати процентов прибыли в месяц. Извините, это очень хороший процент. То есть вложить в какой-то банк деньги под такой процент, но это нереально. Значит, на чем же можно зарабатывать и нужно зарабатывать? Про выполнение каких-то заданий я не говорю. То есть вот на что пришел я в этот проект? Я, естественно, пришел в этот проект на конкретную схему заработка. Эта схема заработка была связана с арендой рефералов. То есть заработать в любых проектах можно только тогда, когда у вас есть команда, когда вы не один. И эта команда работает с вами и работает лучше всего как вы вот в этом проекте можно было даже и не приглашать команду да а можно было ее просто покупать и была четкая структура кого сколько покупать и сколько вы будете зарабатывать естественно эта методика сейчас уже не так актуальна почему потому что те деньги которые дают арендованные рефералы они уже не сравнимы с тем что было например там полгода назад но покупать арендованных рефералов надо если сейчас кто-то там будет говорить блин это все ерунда они не работают они не кликают значит что я хочу это сказать этим людям все зависит от того на каком аккаунте вы работаете сколько вы у вас рефералов тут идет уже по методика больших цифр то есть если вы работаете на стандарте и купили 10 рефералов какого-то особого смысла эффекта от них вы не увидите если вы работаете на платном аккаунте если у вас уже достаточно много рефералов, смысл есть. Причем, опять же, не моя статистика, а моя любимая женщина. Ну, мне так не получится все разложить по полочкам, рассчитать, вычленить. Ну, то есть, это очень много времени, я это не могу сделать. Она могла, она может. То есть, она вот проводит статистику. Статистику, связанную с чем? Сколько зарабатывают арендованные рефералы? То есть, она вычленяет клики арендованных рефералов, сколько они сделали. И узнает, сколько же они зарабатывают денег. И получается, что если за ваши клики и за, за клики ваших э, приглашенных, непосредственно приглашенных людей, вы получаете именно четко по той тарифной сетке, которая прописана в компании, то арендованные рефералы, если посчитать, сколько они сделали и переложить на эту же тарифную сетку, зарабатывают... В десятки раз больше. То есть, у нее получается, что она вычленила клики арендованных рефералов. И получается, что ей должны были заплатить из расчета за кликов 2 доллара. А она получила 16. Поэтому все, кто говорит, что у меня арендованные рефералы ничего не щелкают. Ребят, успокойтесь, понимаете? Арендованные рефералы это деньги, которые вы вложили в проект. Считайте рентабельность, сколько вы получите в процентах от этих внесенных денег из расчета в месяц. Поэтому однозначно, арендованных рефералов надо покупать. И я думаю, что сейчас, в связи с тем, что реклама в проекте будет больше, что проект будет зарабатывать больше, возможно, у немцев проснется совесть, и они будут платить за арендованных рефералов больше. Я на это очень надеюсь. Второе, на чем нужно зарабатывать, это, естественно, привлекать людей в проект. Вот всем, чем я сейчас занимаюсь, вот, вот те вебинары, которые я веду, то есть я пытаюсь людям людей которые ходят ко мне на вебинаре кто то в нашем чате тусуется, то есть рассказать самое главное то есть не зацикливайтесь ради бога на кликах это тупиковая ведь учитесь главным учитесь приглашать вот посмотрите если вы приглашаете живого человека в проект если вы ему помогаете Рассказывайте, как надо людей приглашать. Да? Если этот человек работает по вашей схеме, то есть тоже готов вносить в этот проект какие-то деньги, то за каждый апгрейд, который сделал ваш непосредственный человек, вы получаете от 10 до 20 долларов сразу. Замечательно. Накликать 10-20 долларов, ну, те, кто знает, но ну, попробуйте накликать, сколько у вас на это уйдет времени. Поэтому, естественно, люди, живые люди и люди, которые идут не с расчетом на какую-то халяву, а с расчетом на какие-то заработки. То есть люди, которые готовы что-то отдать, чтобы получить еще больше. Естественно, если вы приглашаете людей, нужно этим людям что-то говорить, на что вы их зовете, почему вы их зовете именно в этот проект, какие у этого проекта есть плюсы. Вот сейчас я выдам основные плюсы этого проекта. Поверьте, это тоже все проверено на практике. Значит, самый основной плюс этого проекта ⁇ то, что этот проект стабильный. То есть это не какой-то просто сайтик, зарегистрированный где-то в Панаме или там в Гондурасе, блин. Все-таки за этим сайтом стоит э, немецкий холдинг. Это деньги. Это стабильность. То есть эти люди пришли надолго. То есть есть смысл тратить свое время на те проекты, которые пришли не на один месяц, не на год и не на два. То есть проект пришел надолго. То есть стабильность. Второй плюс лично для меня. Это то, что проект развивается. Посмотрите, какие изменения происходят на проекте. Они там, наверное, eBay собираются сделать. То есть подключили фишечку, связанную с рекламным видео и так далее. То есть проект меняет И меняется в плане улучшения, развивается. Посмотрите, какое количество людей в проекте. То есть, когда я пришел в проект, там был миллион с копейками. Сейчас уже больше трех миллионов. За небольшой промежуток времени. То есть, нельзя считать, что все эти люди дураки и никто там не зарабатывает. Да, конечно, при таком количестве людей всегда, в любом даже самом замечательном проекте, будут недовольны И будут какие-то нюансы. Но, посмотрите, немцы все-таки честные ребята. То есть да, есть там какие-то задержки с деньгами, вот но там три миллиона пользователей. В некоторых проектах, которые появляются и через два месяца умирают, задержки с выплатами начинаются, когда-то у них уже 10 тысяч пользователей. А здесь все-таки 3 миллиона. Поэтому стабильный развивающийся проект, в который приходит все больше и больше людей. И вот на этой аудитории можно все-таки развивать свои какие-то проекты. Значит, тех, кто не понял, говорю конкретно, на чем в этом проекте можно зарабатывать деньги. Значит, в этом проекте идет целевая аудитория, то есть целевая аудитория людей с деньгами. Вот на этих людях с деньгами можно заработать деньги, потому что если есть люди, которые имеют финансы, Этим людям можно что-то предлагать купить. Основные заработки в этом проекте идут именно с подачи рекламы на данный проект. Опять же, вот в чем вся вот эта тайна этих курсов, как много зарабатывать, как выводить и приумножать. Тайны тут абсолютно нет никакой вам необходимо зарегистрироваться в каком-то сервисе партнерских продаж. Glopart, QWERTYPAY, ну наиболее такие простые, лежащие наверху. Взять в этом проекте партнерскую ссылку товара и рекламировать данный продукт на сайте OYO. Причем рекламировать среди целевой аудитории, среди целевой аудитории, у которых платные аккаунты. Вот обратили внимание, да, можно отсечь людей, которые не вложили деньги, отдавать рекламу только по целевой аудитории. Вот если вы сможете выбрать правильно товар, правильно создать рекламную кампанию и использовать для рекламной кампании не только этот проект, а вот все, о чем мы говорим и будем говорить на наших вебинарах, это бесплатные методики рекламы, это те же самые буксы, ну, в том числе и ОЮ, да, в основном ОЮ теперь. Так как умер автокликер. Все, теперь будут смотреть люди. Это уже хорошо. Лично для меня это вообще замечательно. То есть теперь я буду давать снова рекламу на этом проекте. Использовать YouTube для рекламы этих продуктов. Все, вот замкнулась цепь. Продаете товары, получаете деньги. Деньги идут не в проект ТОЯ, а в партнерский сервис. Тот же самый Globart. Оттуда куда хотите. Хотите на WebMoney, хотите на Kiwi, хотите там вариантов куча у меня никогда не было проблем с выводом денег из этого проекта почему потому что эти деньги я вкладывал в рекламу и забирал их просто-напросто из Глопард. Вот, посмотрите, мой аккаунт в Глопарте, ссылочку на регистрацию я дам. У меня он бесплатный аккаунт, поэтому, если даже кто-то зарегистрируется под меня, там никаких миллионов я с этого не получу. Но все, кто будет регистрироваться в этом сервисе под меня, как мой партнер, всем, естественно, этим людям я буду активно помогать. Значит, по использованию сервиса Глопард о том, как зарегистрироваться, как выбрать правильно товар, на что нужно смотреть при выборе товаров. Я об этом сниму отдельное видео. Я давно это хотел сделать. Теперь запишу и всем людям, которые являются моими партнерами, которые ходят ко мне на вебинары, я об этом замечательном сервисе подробно расскажу. Вот всех, кто хочет зарабатывать вою, пожалуйста. Начинайте использовать этот проект правильно. Для вас это будет ступенька в дальнейшем заработке в интернете. То есть вот это осваивать надо. Все, что я для себя интересного нашел в сервисе Глопард, все фишечки, которые я там разыскал, все фишечки, связанные с рекламными кампаниями на ООИ, я обо всем этом расскажу. То есть, пожалуйста, смотрите видео у меня на канале, приходите на вебинаре, Будем обсуждать. Вебинары у нас проходят во вторник и в четверг, в 8 часов вечера. Пожалуйста, на вебинаре в четверг можно даже будет самому выступить, что-то рассказать. То есть мы занимаемся продвижением. Поэтому я приглашаю в этот проект людей, которые не хотят меня метаться из проектов минутных. Я приглашаю людей даже не столько в проект, а приглашаю в команду. То есть людей, которые хотят какой-то надежный, стабильный проект, с которого можно начать зарабатывать в интернете. По-простому. Людей, которые хотят учиться, приглашать. Вот все эти вебинары только ради чего? Для того, чтобы совместными усилиями продумать, как нам лучше приглашать. Я рассказываю свои методики, кто-то еще расскажет. Мы вместе работаем, мы вместе учимся. Я приглашаю людей, которые... Понравится YouTube, потому что продавая свои товары, я активно использую YouTube. Я выбираю товары, в которых есть какая-то видеореклама. То есть они, эти товары, начинают работать еще лучше в плане продаж. Вот вся информация, которая у меня сейчас есть по поводу этого проекта OEM. Я из него не собираюсь уходить. Я по большому счету даже где-то счастлив что этот автокликер умер да то есть теперь можно в этом проекте работать ну, по серьезному и собирать вокруг себя именно серьезных людей которые хотят учиться которые не нацелены на халяву на какую то да а людей которые хотят именно зарабатывать нормальные деньги но извините сколько вам нужно накликать чтобы заработать например 3000 рублей а вот эти вот деньги заработал даже не я а заработал мой папа используя бесплатные методы рекламы в социальных сетях все друзья кому интересно приходите к нам на вебинары стучитесь skype skype показан на видео все расскажу пишите мне на почту почту читаю раз в сутки но всем отвечаю иногда с задержками комментируйте пожалуйста видео буду вам за это признателен. если есть вопросы оставляйте их все комментарии я читаю кто хочет получать свежую информацию, подписывайтесь на канал. Всем удачи, все замечательно сейчас, дальше будет еще лучше. До свидания.